Всем привет! Вы смотрите, это все в записи, так как я не могу вечером. Вот, поэтому э, всем провет. Провет, сердюльки, всем поцелульки. И начинаем. Сегодня у нас есть два человечка. Это тумба, как она, печка, буржуйка и ее прихвости. Э, вопросики, вопросики все ставит. И в сообществе... Сегодня я наткнулась на такую записюленьку от нашей печки-буржуйки. Вот, рекламить ее а к аналу я не буду, поэтому вот так поставим. Вот. И я так понимаю, что после болевутного стрима дедушка с бабушкой еще не отошли. Еще плоховато им после блевантины вот это вот, на которой они были, да, и, видимо, не совсем глазки чуть-чуть съехались, да, и, наверное, не допоняли, наверное, стык. может быть, вы пересмотрите еще раз, да, потому что опять у бабушки внучки нашей какой-то флэшбэк понесся. Она услышала слово пижама, и все, пижама, пижама, господи, пижама там сказали пижама. Давайте про эту пижаму там сидеть и мусорить и обсуждать, сидеть на скамеечке. Семки лузгуют и это самое пижаму. Там мне про пижаму сказали, что это очень плохо там, и так далее. Да? Но сейчас вы поймете, к чему я это дело не в пижаме вовсе. Натусь. Ты со сракушков не доходит до вас или что Деградируйте все-таки в окружении сироне. Не отошли еще от Будуна. Да, еще плоховастенько, да, еще поташнило чуть-чуть да, после вашего блевотного стрима, где Сероженька, напомню, проблевался, где на Туська похер вообще, это же ничего страшного не было. Вот, а сракушка быстро по, -по съемушкам решил дать, но не получилось, Серожку не отпустил. Сказал позориться, так позориться, вот до конца всем вместе. Молодцы, фрики. Вот. И, в общем, я так понимаю, что они услышали из всего Стрима из всех вопросов, которые я там задавала, они услышали только слово пижама. Все, больше, больше Наташа ничего не, не смогла освоить в своей черепной коробке. Соответственно, также и с ракушкой тоже. Ну, я понимаю, там старость не радость, все понятно. Вот. Видимо, на то, ты когда смотрела мой стрим, у тебя сложился стаканчик и ушки погрязли в плечах. А, поэтому, видимо, не раз Ну да ладно, сейчас тебе объясню. Значит, все по порядку, да? В общем, вот такая у нее записи уличка тут а, Кудряшова миксер за 299. То есть, ну раз я 299, ты будешь у меня три рубля стоить. Я уж подороже тебя и выгляжу. Ну, короче, понимаешь, да? Вот. Наташа 3 рубля и наша будет. Вот. Ну, вот это вот трехрублевое стаканчик этот пишет. Миксер за 291. Естественно, стрим в пижаме это плохо. А зачем тогда я его вела, Натусенька? Непонятненько. Ну да ладно. Ну, провела как провела. Но для таких, как ты, Тупаковых, я объясняю. Пижама, пижами, рознь. Сколько тебе лет? Чему это было, Натусенька? Тюнинг от Шмаль тебе в помощь? Нет, тюнингом а, я посоветую тебе заняться, а, там, груди свои там поднадуть, подздуть, там это, вот, 그, все это там сама как-то что-то. Не надо, не надо. Мне такого тюнинга не надо. Я не хочу, чтобы у меня потом голова была как привинчена. Вот, поэтому тюнингом займись ты, пожалуйста, в твоем возрасте уже по рабушке. Но смотрю, что если у тебя творог, тебе творог не мешает, то я думаю, тебе и вкрученная шея тоже не мешает. Поэтому это самое отстань на то своими тюнингами. Мы видим уже одну тюнинговую. Ну это самое. И здесь Наточка выставляет меня в кигуруме в где я выходила в стрим к кигуруми. А, Натусь, дело в том, что пижама и кигуруми отличаются... Как Сереженька написал, но это другое. Да, Сереж, это другое. Прикинь, пижама и кигуруми очень многим отличаются. В Кигуруме а, проводят а, детские праздники. В Кигуруме бывают даже мальчишники, девичники, а, дни рождения проводят а, даже взрослые. Также в Кигуруме некоторые люди вообще выходят на улицу. даже. Я сама лично выходила в магазин, ходила в, в этой Кигуруме, я ходила в магазин. А, в Кигуруме ведут в общем, в торговых центрах в них ходят то же самое, те же самые блогеры, там, тиктокеры и так далее. Но вот в пижаме, в пижаме это чуть-чуть ну, другое. Чуть-чуть, да. Простите, пожалуйста, не буду я отвлекаться уже. Чуть-чуть вот. другое это. Вот. Поэтому да, да, это другое. И Натусенька здесь выставляет э, скриншот, э, якобы, ну, что-то здесь хотела показать, что у меня здесь пуговица растянута. Вот Давай, Натусенька, э, я тебе поставлю, найди пять отличий, как говорится. Давай, Натусенька. Давайте с вами вместе найдем отличия. А, чем же различаются эти, казалось бы, вроде одинаковые, но в то же время такие разные картинки, скриншоты. Вот чем отличаются? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, есть ты чуть-чуть посиди, подумай, наверное, включи мозговую свою последнюю там, мозговую деятельность, которую ты можешь хотя бы... Ну, хоть, ну, блин, ну как тебе еще? Ну вот скриншот сделай и найди пять отличий то есть задание тебе на сегодня понимаешь да угу. когда понимаешь ну оставим мы все-таки вот эту картинку вот вот эту поставим вот так как мы же к ней будем обращаться или с ней общаться да как бы вот она же вся у нас занятая бизнесменка крутая как бы очень жаль с Ракуся, Натуся, что вы из всего стрима э, то ли не хотите, наверное, скорее всего, не хотите слышать мои вопросы, э, что я спрашиваю, да. Э, не видите сразу глазки, закрываете хлоп, Это другое, это другое, как Сережинка там пишет. Пробежала Прибежал, при, эта Блевантина, вот эти вот обблёванные э, шнырки-блогеры вот эти вот после <laughs> болевотного стрима говорят в этом нет, нет ничего такого ничего плохого все нормально короче вот а, вот эти вот трое в лодке считая собаку <laughs> да будет так и с сракушка со своей внучечкой начали задавать мне вопросики по поводу чужой беременности. Это вброс был? Это был вброс? Ответь, ответь мне, кричит там с сракушка. Вброс большими буквами прям пишет. И давай, говорит, удаляй свой там стрим что-то а, с этим самым, а, где ты в кигуруме сидишь. А зачем мне его удалять? Сракусь. И а, по поводу... Опять же, да, вашего обращения. Обращения ко мне со своими говновопросами. Что же у меня в сообществе было написано. Кто там беременна, не беременна. А, неуважаемые. А, нахуй никому не нужные. А, вот вот, а, Псевдобогатея. А, Псевдоразборщики. А, обращаюсь к вам. Дело в том, что вы делаете как-то акценты не на том. То есть, когда задаешь вам вопросики, вы куда-то сразу исчезаете, испаряетесь, вы не слышите, у вас ушки закрываются, и вы такие сразу, а я не поняла вопроса, а я не понял вопроса, я ничего не знаю, я это сказал. когда ты мне ответишь на вопрос, когда ты стал оскорблять Эму, когда ты стал оскорблять меня, когда ты стал разбирать подписчика, причем подписчика чужого канала, который пишет, опять же, на чужом канале комментарий. Как это можно э, назвать? Что это за переобувашки у нас? Пере, перевертывание в воздухе. С э, э, твоих слов, девочкам можно все. Правильно? Правильно. Какого фига ты обсираешь девочку? Этот вопрос у меня уже был задан тебе, когда ты еще был в моем чате. И когда ты по-быстренькому оттуда слился, как мешочек с говнецом. Просто сбежал оттуда, от этого вопроса. И данный вопрос я тебе повторяла неоднократно. Задавала этот вопрос на своих стримах. Но почему-то мы глазки закрываем. Это другое. Это не я. Это ушки закрыли, все, мы ничего не слышим. Натуся, к тебе обращение Вопросики у меня тоже были к тебе По поводу детей Которые остались без еды не Разутые, голые Без денег, которых ты вот отцов оставила Тебе не жалко, как бы, тебе несовестно за эти деньги, как бы, тебе не, не стыдно вообще. Вот ты бегаешь, такая, переживаешь за чужие семьи, кто там что беременный, кто не беременный, кто как должен себя вести, кто куда должен идти и так далее. Да? Но в то же время ты сидишь, такая, переживаешь за чужие семьи, да? в то же время кидать чужие семьи, причем много семей, да, кидать на деньги, для тебя это нормально. Это все великолепно. Как так происходит? То есть Объясни мне, пожалуйста, эту ситуацию. Тебе не жалко детей, которые остались голодными? Вот отцы, которые приехали, которые отработали несколько месяцев на, на непонятную фирму, да, и приехали, вернулись домой вот, вот с таким большим фигом, да, и сказали, что извините, а у нас нету зарплаты, а нас кинули. Вот. И этот вопрос тоже у меня стоит уже давно для тебя в очереди. Ты же у нас такая звезда, тебе же надо на много вопросов ответить. Вот К чему я это все? С, Раку... С Ракуся, Натуся, маленькие мои такие подсосыши. Под Когда вы научитесь отвечать на мои вопросы, вот тогда я вам разрешу задавать себе вопросы. Не надо, Сракушка, съезжать с темки, куда-то вот своей попочкой с горочки а, и утыкаться в творожные массы. И делать вид, я не слышу, я спал, я не видел. Вот. А, вопросы есть, и ты об этом знаешь. И ты, я тебе задавала эти вопросы в чате и отвечала, почему я не позвонила. Поэтому не надо мне говорить. У тебя есть мой номер телефона, ты можешь позвонить. Там тебе все было сказано, Сракулечка, Поэтому все прям вот все по полочкам тебе было там разложено и спрошен. Но ты, Сракушка, почему-то решил свалить, убежать, сбежать от этих вопросов из чата и сделать вид, что ты ничего не слышал, я ничего не знаю. Вот. И сейчас на точке тоже вот сидите. Не делайте вид, не получится у тебя со мной по-еврейски. Да, так, так скажем по-еврейски. А, вопросом на вопрос отвечать. Сначала ответьте на мои вопросы, дорогие мои. А потом уже можете вставать в очередь, задавать свои вопросы. Я подумаю вообще, ответить, не ответить, стоит ли отвечать или не стоит. как бы, да? Но это уже будет мое лично мое решение поэтому на этом дамы и господа я откланиваюсь все в принципе 14 минут не хватило вам дать объяснение и сказать на вашу тупость что не буду матом ладно не не буду я матом не хочу вот. Поэтому, ну что я надеюсь все понятно разжевала с ракуль натуль все понятно все ясненько все это разжевала вам вроде положила теперь хавайте но не блюйте все. всем спасибо до свидания